Меня зовут Филимонова Раиса. Я из Республики Карелия. Мотобуксировщик. Гусеница 500. Длина стандарт. Подвеска катковая. Двигатель 15 сил. С электрозапуском. Плюс АКБ. До этого был мотобуксировщик БТС. Проездил 5 лет. Горе не знали. Но решили обновить. Почему выбрали железную собаку? Очень долго искали мотобуксировщик по соотношению цена-качество, так как состояли в вашей группе и видели отношение производителя к покупателям и качество сборки. У вас используются запчасти с нормального металла, а не из тонкостенного металла, как у других производителей мотобуксировщиков. Большой выбор дизайна, простота управления и обслуживания. Мне мотобасировщик пришел после покупки полностью обслужен. Мне пришлось подготавливать к сезону. Были приятные бонусы в виде чехла, свечи, замка на цепь, щек вариатора. Пользуемся часто, так как нужно постоянно передвигаться по дереву. Ездим на озеро, на рыбалку и на охотку. Мы желаем всему коллективу железной собаки крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и несомненных успехов во всех начинаниях. Пусть в вашей команде всегда царит дух стремления покорять новые вершины на своих буксах, Оттачивать мастерство и профессионализм в производстве, а занятые позиции лидирующими и устойчивыми. Удачи!